Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Вот такой обед или ужин с пылу с жару. Вкусный, сочный, нежный и сытный. В главной роли фарш, картошка и лук. Казалось бы, все очень и очень просто, но это блюдо на миллион. Готовится не быстро, а молниеносно. На крупной терке натереть луковицу и картошку. Закинуть в овощи фарш. У меня свиной. Я солю перчу и приправляю сухими травами и чесноком. Все тщательно перемешиваю до получения однородного фарша. В фарш больше ничего не добавляю, ни муки, ни яйца. Скатываю небольшие шарики. Обжариваю их на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон. В форму для духовки выкладываю полученные тефтели. Сметану заливаю водой, довожу до однородной массы и всыпаю тертый сыр. Этой заливкой равномерно покрываю теле. В разогретую духовку отправляю их минут на 15 при температуре 180-190 градусов. То же самое можно проделать и на плитке протушив тефтели в соусе под крышкой. Подаю с с жару, со свежими овощами и зеленью, а также с любым другим гарниром. До да чего же они нежные и сочные, эти тефтели! Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!